Рекомендую вам создавать библиотеку в больших проектах. Например, монтируя данные выпуски, я создал библиотеку. Выглядит она следующим образом. Я сюда повставлял такие вот вставочки, плашки. Чтобы создать, мы можем, допустим, какую-то готовую секвенцию. Ctrl-C, Ctrl-V создаем. Напишем «Библиотека». Открываем и здесь уже вставляем все, что нам нужно. И дальше, как я вам уже рассказывал в прошлых подсказках, мы можем перетащить основную секвенцию сюда. Из библиотеки перекидывать сюда. Очень удобно. Вы можете создавать свои рабочие пространства. Я создал вот четыре штуки. В основном я уже привык работать на одном. Я просто открываю нужное окошко. Если мне нужны эффекты, захожу в Windows. Открываю эффекты. Вот открылось окошко эффекты с правой стороны. Вы можете его, естественно, перетаскивать, куда вам удобно. Посмотрим, какие у меня рабочие пространства. Второе. Вот тут я, это как бы второй этап, я перетаскиваю из библиотеки в основную свою секвенцию. Здесь я работаю с эффектами, с графиками. Здесь я крашу видео. Чтобы сохранить рабочее пространство, мы переходим в Windows, Workspace и Save a New Workspace. Прописываем название и окей. Так вы можете создать 5-10 рабочих пространств. Но я работаю в одном рабочем пространстве, открываю то, что мне надо и все. Я люблю когда минимализм. Чтобы создать плавную концовку какого-то аудиоэлемента, вот прослушаем этот кусочек. Я хочу, чтобы он плавно э, исчезал не так, а как-то поинтереснее. Мы можем вырезать кусочек, копировать его, нажимаем R английскую и растягиваем скорость. Что у нас получилось? Что-то очень такое странное, резкое. Чтобы сделать более плавное затухание, мы нажимаем правой кнопкой мыши по этому кусочку, Speed Duration и Maintain аудио-питч. Галочку ставим. Он просчитает немножко. Это сохранение октав. Иногда вам это может пригодиться. Сделаем плавный переход. Создается такой... Неплохой эффект. Мы можем также R нажать и сделать скорость поменьше. Посмотрим, как оно будет работать. И здесь, например, затухание. В общем, надо немножко двигать, играться. Помните, я рассказывал вам про эту полосу, про opacity, как она работает. Если мы ее опустим вниз, Opacity будет понижаться, прозрачность. Чтобы поменять вот эту полосу на скорость или rotation position мы нажимаем правой кнопкой по этому шоту Show в клипке Frames и здесь выбираем Motion, Opacity, видите, уже выбрано и Time Remapping, например, выберем Скорость. Видите, полоска поменялась, мы ставим ключики и можем менять здесь скорость. Вместо вот этого мы можем использовать другой способ нажав правой кнопкой мыши по вот этому квадратику fx здесь мы можем выбирать э, здесь мы можем выбирать работу с гефреймами Для удобства работы с Time в эффект Control можно увеличить рабочую область. Наведя курсор мыши на эту полосу, еле заметно, появляется такой значок. Мы тянем вниз. Тильда можно увеличить. Это окошко эффект Control. Видите, относительно верхней и нижней полосы, вот эта основная нужная нам полоса находится выше центра. Для удобства здесь мы можем быстренько поставить троечку сместится вниз и здесь уже расставляем наши keyframes увеличиваем скорость уменьшаем растягиваем вот эти значения и смело выводим график в нужное нам положение заметьте как это быстро удобно для меня это намного удобнее чем здесь ставить спит и что-то там выглядывается Конечно можно увеличить вот так, вот так, кому как удобно. Хочу рассказать вам про l и j переход. L-CAD переход это когда аудио, фрагмент, первого шота набрасывается на второй, то есть мы видим первый шот, переходим на второй, но аудиодорожка первого все еще проигрывается, потом появляется вторая. Чаще используют J-Cut переход, это когда аудиодорожка второго шота начинается, когда не закончился еще первый шот, то есть мы видим какой-то пейзаж, потом появляется какой-то звук воды, например и мы видим водопад, то есть зрителям мы подсказали что дальше мы увидим воду, что-то связанное с водой и мы показываем. Когда мне нужно было повернуть какой-то шот по горизонтали или по вертикали, я часто использовал эффект Basic 3D и крутил, допустим что по горизонтали здесь 180 крутил. Но лучше всего использовать горизонтальный и вертикальный поворот. Horizontal Flip, Vertical Flip. Вы прописываете слово Flip и видите горизонтальный и вертикальный. Выбираете, какой вам нужно. Если вы хотите перейти на более высокий уровень, вам нужно помнить об одной функции. Она находится в эффектах тильда. Вот эта кнопка 32 бит color. Если мы применим хоть один эффект из 8-битного, все порушится и видеоролик конвертится в 8-бит видео. В таком случае работа будет в рамках RGB пространства от 0 до 255. Если YouTube режет ваши качество, я рекомендую вам поставить 16 мегабит. Допустим. 16 20 это все в зависимости от вашего разрешения и FPS. вы можете загуглить сколько битрейт нужно для определенного качества для определенной площадки все это доступно я рекомендую вам ставить переменный битрейт во первых меньше веса в результате во вторых программа сама определяет под какой кадр, какой битрейт ставить. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Будьте здоровы. Всем удачи, всем пока.